И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда ведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилклессона, известного крестьянского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Дьявол делает все, что в его силе, чтобы его голос был слышен в этом мире. Был момент, у него даже хватило дерзости прервать Иисуса во время его проповеди в синагоге. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, —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 Навести страх на всех собравшихся. Он хотел навести страх на каждого человека звуком своего голоса, заставить их поверить, что он имеет силу и власть, даже когда был изгоняем. Петр предостерегает верующих последних дней, что сатана приступит к ним с громким голосом, стараясь навести на них страх. Он писал, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как...» рыкающий лев, ища кого поглотить. Что я хочу этим сказать? Если сатана делает свой голос известным в эти последние дни, показывая свою силу массам погибающих душ, то насколько важнее Божьему народу знать голос своего Отца. Думаешь ли ты, что Господь будет безмолвствовать и хранить молчание, тогда как сатана рыкает на мир? Никогда. Исаик говорит — и возгремит Господь величественным глазом Своим. Бог говорил со времен еще Адама и Евы. Писание говорит, что от начала они слышали голос Господа Бога. Адам сказал, «Голос твой я услышал в раю». Начиная с книги Бытия и через весь Новый Завет, Бог говорил к своему народу, Аврааму, Моисею, Халеву, Иисусу Навину, Сумуилу, Давиду, Праведным царям и судьям в книгах пророков часто встречается фраза И сказал Бог. Божий голос был слышим и понимаем. Он всегда делает свой голос услышанным. Иисус сказал Пилату, Всякий, кто от истины слушает гласом Его. Смысл нам ясен, если ты имеешь Дух Божий в себе, тогда ты будешь слышать и разуметь Его голос. Однако мы живем в одни, когда много различных голосов требуют нашего внимания. Апостол Павел предупреждал, сколько различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Возможно, ты, как и многие христиане, переживал следующее. Когда ты молишься, ища слышать и понимать Божий голос, твой разум наводнен всеразличными голосами и ты желаешь знать, как различить голос Бога от голоса плоти, как не с уверенностью знать, что это Бог говорит, а не голос искушающего духа. Позвольте мне поделиться с вами некоторым опытом. Я верю, что Бог дал его мне относительно слышания и знания Его голоса. Если ты живешь во грехе, ты никогда не услышишь Божий голос. Если у тебя есть тайный грех – можно твердо знать, ты не желаешь слышать Божий голос. И это потому, что ты заранее знаешь, что Он скажет тебе, и поэтому ты не желаешь Его услышать. Когда Адам и Ева согрешили, это навело стыд на них. Со стыдом пришла вина, страх и осуждение. Этот стыд называется «наготою» в Старом Завете. И быть нагими значит стоять в Божьем присутствии, облеченном виною. Как написано... И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Адам спрятался от голоса Бога по причине вины и стыда. Именно таково состояние многих божьих людей на сегодня — скрываться, бояться, слышать говорящего Бога к ним. Возможно, у тебя есть друзья-христиане, которые не хотят Ходить в церковь с тобою, и когда ты впервые встретил их, они, возможно, жили легкомысленно, но в действительности они горели от стыда и вины. Они не были готовы оставить свой тайный грех. Когда ты их привел с собой в церковь, Слово Божие проникло в их совесть. Они знали, что слышали именно голос Бога, взывающего к ним: Где ты? Что ты делаешь? Страх овладел их сердцами. На фоне святого присутствия Иисуса и грехи выглядели отвратительными, и они не могли дождаться конца служения, чтобы выбжить из церкви и скрыться. Возлюбленные, если вы хотите слышать Божий голос, вы должны быть готовы к полному очищению. Вы должны добровольно разобличить свой грех и оставить его. Пророк Исай имел... Величественное видение Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Серафимы закрывали себя крыльями по причине святости присутствия Бога. Они взывали Свят, свят, свят, Господь Саваов, вся земля полна славы Его. Глаз Божий был настолько могущественный, что поколебался храм. От звука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 Прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих, и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Исая не мог слышать Божий голос, направляющий голос, не услышав прежде его очищающий голос. Из этого вы видите, что Божье водительство и направление приходят только после очищения, потому что если вы не очищены, вы не можете идти дальше с Богом. И все же тысячи и тысячи людей из Божьего народа сегодня стекаются на служение, чтобы получить быстрое, как лекарство от всех болезней, Слово от Господа. Они желают, чтобы пророк, возложив на них руки, сказал им, что делать и что будет в будущем. В основном они слышат... Хорошие, ласкающие слух слова. Великим образом будешь использован Богом, например. Или же будешь свидетелем народом будешь благословлен и процветать во всем. Но сколько из этих же людей, как вы думаете, стекались бы на служение, если бы звезда-проповедник, указав на них пальцем, указав в их сердца, сказал бы очищающее слово Божие «Ты нечист» и ты никогда не желал оставить свой тайный грех, ты не имеешь представления о святости Иисуса, услышь Его голос и покайся. Если ты желаешь слышать направляющий Божий голос, прежде всего, ты должен быть готов очистить и приготовить свою душу. Его Слово проникает в нашу совесть и обнаруживает все наши беззакония, и Он хочет использовать нас, и очистит от всего этого. Только после того, как Исаия услышал очищающий голос, он услышал голос, дающий направление. После очищения Исаия получил повеление от Господа, и услышал я голос Господа, говорящего, Кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: Вот я, пошли меня. И он сказал. Пойди. Как радостно становимся мы после очищения, после того, как мы покаялись и упрямство было удалено. Мы молились, Господь, ты знаешь, я нечист от всего, и все мои грехи, я верю, очищены. Теперь я готов слышать Твой голос, дающий направление. Говори, слуге моему, я готов повиноваться. И все же, если ты желаешь руководства, если ты думаешь, что действительно готов делать все, о чем Он попросит тебя, тогда позволь мне спросить тебя, готов ли ты повиноваться нарушающему привычную обыденность твоей жизни, Слову Господа, который, возможно, проведет тебя через трудности отвержения, то есть жизни веры без гарантии утешения со стороны кого-либо, но только от Духа Святого. Это в точности то, что произошло с Исаи. Пророк добровольно заявил, «Пошли меня, Господь!» И Бог послал его на нелегкую миссию. И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего». И ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. Слово, услышанное Исаи, не было ласкающим слух. Наоборот, оно сделало его ненавистным. Господь сказал ему Иди. Ожесточились все, не желающие слушать меня. Закрыты их, и уши, и глаза. Дополни ожесточение их. Дорогой христианин, если ты хочешь знать Божий голос, тогда тебе нужно быть готовым слушать все, что Он скажет. Бог никогда не скажет «иди», если прежде не спросят «кто пойдет?». Он подойдет к тебе, спрашивая «Готов ли ты делать все, о чем я попрошу тебя?» Или «делать так, как я хочу?» Готов ли ты положить свою жизнь?» Несколько лет назад, когда я молился о Его указаниях, Господь ясно сказал мне, вернись в Нью-Йорк. Это было самое неприятное слово для меня. Я готов был отказаться. Я имел намерение писать книги и проповедовать в выбранных мною местах. Я подумал, Господь, я провел свои лучшие годы там, дай мне отдохнуть. Да, мы желаем слышать голос Божий, но приятный и утешающий. Мы не желаем, чтобы он потряс нас. И все же, почему Бог должен дать нам направление, если он не уверен, что мы повинуемся ему? Авраам научился повиноваться Божьему голосу, только услышав его. Божье слово к нему было жестко. «Принеси во все сожжение сына твоего Исаака». Авраам начал действовать по этому слову и Его послушание было благословением для всего мира. «И благословляться в семени Твоем, все народы земли, за то, что Ты послушался гласом его. Есть одна причина, главная причина, почему многие верующие не могут знать голос Божий. Старейшины Израиля подошли к Моисею и сказали, «Ну теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь тей пожрет нас».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 и слушай Его голос и пересказывай нам, о чем Он говорил, и мы будем делать так. Но Моисей напомнил старейшинам, что один раз они сами слышали голос Божий. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Бог лично говорил к ним, и они остались живы. И действительно, в ту самую ночь, перед тем, как отказаться, они признали – и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня мы видели, что живы, что Бог говорит с человеком, и он остается жив. Нет, эти израильтяне не боялись слышать Божий голос, они боялись того, что Он говорил им. И это потому, что они по-прежнему держались золотых идолов, вынесенных из Египта. Бог прежде заповедовал им, «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им». И сейчас Он говорил им, «Я хочу полностью владеть вашими сердцами, отвергните идолов». Бог говорил через Амоса, «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет дом Израилев?» Вы носили Скинию Молухову и звезду Богу вашего, Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Автор послания к Евреям говорит, что Израиль просил, чтобы к ним более не было продолжаемое слово, чтобы они не могли терпеть того, что заповедуемо было. Здесь ключ. Израильтяне не могли терпеть того, что заповедано было, потому что они не могли даже мыслить о том, чтобы оставить своих скрытых идолов и тайные грехи. Они думали, Моисей Кроток, пусть он говорит с Богом, а мы будем слушать его. Он вел нас эти годы и не увлекался нашими тайными идолами. Он не будет так суров, как Бог к нам. Нет, Бог не забавляется играми с идолопоклонниками христианами. Он ищет тесного общения. Он желает говорить нам даже о малейших деталях нашей жизни. Он говорит, имея одно намерение — полностью владеть нашим сердцем. Он хочет разрушить всех идолов и очистить нас от всех грехов, чтобы мог благословить, благоволить и воздать нам. Господь говорил Израилю, «О, если бы сердце у них было таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни! дабы хорошо им было и сынам их вовек. Божий голос не может быть слышим, если ты зависишь от человеческого голоса. Израиль не мог слышать Божий голос, потому что они предпочли слышать голос человека. Я спрашиваю тебя, может ли это быть причиной того, что ты не в состоянии слышать голос Божий? Возможно, ты имеешь идола, ну, может быть, какого-то служителя, учителя или евангелиста, он говорит тебе о всем приятном, об исцелении, процветании, вере и благословениях. Он не касается греха в твоем сердце. Ты не хочешь, чтобы грех был выявлен. Ты хочешь только благословения, потому что ты слушаешь его записи часами, поглощая все, о чем он говорит. Но ты питаешься от человека вместо того, чтобы питаться от Христа. Возлюбленные, причина, почему многие христиане сегодня не могут слышать голос Божий в следующем. Они так научены человеком. Библия говорит об этом как о наихудшем долпоклонстве последних дней. Люди прилепятся к ложным учениям, ложным доктринам, теориям человека, не говорящего от Бога. Я не говорю против таковых людей, но против ереси и ошибок, против ложных доктрин, которые появляются и разрушают человеческие души. Те, которые увлекаются подобными доктринами, будут полны противоречивых чувств, смущения и закончат кораблекрушением. Они пустили истинное благословение Господа. Сейчас время для каждого верующего идти непосредственно к Господу и слышать Его голос без человека-посредника между Богом и им. Ты должен научиться слышать Его голос для себя. Да, Его Дух будет копать, исследовать, обличать, трудиться. Но ты только тогда будешь знать Его голос. Ты никогда не будешь знать голос Бога, если прежде не отдашь Ему все свое сердце. Сейчас я хочу говорить к тем верующим, которые покаялись и истинно хотят слышать и знать голос своего Господа. Божье желание, чтобы Его народ святой, наслаждался ежедневным, постоянным слышанием Его голоса в беседе с Ним. Бог желает говорить к тебе так, ну как если бы ты сел обедать с Ним. Он хочет говорить с тобой от сердца к сердцу, на любую тему и по любому вопросу. Библия говорит, «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним и Он со Мною. Этот стих часто был ошибочно трактован, говоря о неспасенных. Мы говорим об Иисусе, стоящем у двери нашего сердца, как если мы были бы грешниками, который желает войти и спасти нас. Но нет, здесь Иисус говорит о сердце верующего. Контекст показывает, что Иисус говорит тем, кто облечен в белые одежды, купил золото в огне очищенное, кто любим, обличаем и наказуем. Это покаявшиеся святые люди, которые желают знать голос Божий. Когда я читал и перечитывал 12 стих в этой главе, следующие два слова продолжали непрерывно звучать. «Отворит дверь!» «Отворит дверь!» И Дух Божий проговорил ясно к моему сердцу. «Давид, причинам почему ты не слышал меня так, как этого желал бы», в том, что-то не вполне открыть в духе, чтобы слышать. Итак, мы знаем теоретически, что Иисус обитает в нашем сердце. И все же многие из нас держат небольшое место в сердце, которое мы никогда не открываем Господу. Это есть место нахождения души, самое сердцевиное нашего существа. То, что делает нас такими, какие мы есть. И из этого берут начало все наши эмоции – в такое помещение приходит Иисус, стучась, зовя. Он говорит здесь о закрытой двери между тобой и им, что-то не позволяющее ему войти. Эта дверь, как я это вижу, является посвящением. Посвящением тем, к чему еще так многие христиане не пришли. Многие верующие молятся, «Господь, все, что мне нужно, это просто маленький совет, буквально несколько слов, дающих направление». Напоминание того, что ты любишь меня. Просто дай мне знать, все ли я делаю правильно. Иди впереди меня. Открой предо мной все двери. Но Иисус отвечает нам, если все, что тебе нужно от меня, это только направление, я могу послать пророка для этого. Если только ты хочешь знать, куда идти и что делать, я могу послать кого-нибудь, и ты можешь от него это узнать, но ты упустил меня. Истина в том, что Иисус хочет большего. Он желает твоей близости, твоих глубоких чувств, то есть твою закрытую комнату. Он хочет с тобой сесть и поделиться всем тем, что в его сердце. Говорить с тобой лицом к лицу. Он желает быть близко-близко к тебе. Он приглашает тебя на вечерю, где будут только ты и он. Давайте обратимся к песне песней Соломона. Песнь Соломона рисует прекрасную картину Христа, желающего войти в двери. Невеста пробудилась и почувствовала благоуха невозлюбленного. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, И рук моих капала мира.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 Ушел. Он все еще любит ее Но его действия говорят У нее нет сильной любви ко мне Мне необходимо удалиться Пока она не научится дорожить мной Возлюбленные Иногда Господу необходимо удалиться от нас Неожиданно для себя невеста обнаруживает что она пренебрегла женихом. Поэтому она выбежала на улицу, взывая, «Заклинаю вас, черри Иерусалимский, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Весь он любезность». Эта картина жажды близости Бога, непробудившейся церкви. Те, кто алчут жениха, уже стоят у двери. Когда Иисус стучит, они готовы, их рука на двери, чтобы отворить Иисусу и иметь близкое общение с Ним. Подобно невесте, мы должны пробудиться к тому, чтобы понять, кем Иисус является для нас. Мы должны сказать, как говорит невеста, «Он моя любовь, моя жизнь, я не могу без Него». Уединись с Ним, и в Его присутствии ты познаешь Его, Его благоухание, Его пути, Его сердце, и ты научишься знать Его голос, голос того, кто любит тебя достаточно, чтобы продолжать стучать, желая тесного общения с тобой. Приблизься к нему, и ты узнаешь его голос.